Итак, мы продолжаем рассматривать правила знаков. Мы рассмотрели правила знаков ну, давайте, для растяжения сжатия и для э, кручения. Давайте я выделю отдельно для кручения. Нет, давайте выделю вот таким цветом. То есть, вот это правило знаков для крутящего момента, которое мы используем, когда его эпюру проводим. И теперь разберем правила знаков для изгиба, и для, то есть для определения знака изгибающего момента и поперечной силы Q. Используем опять учебник Александрова. Давайте он там чуть пониже. Вот у нас, пожалуйста, правила знаков для, вот правила знаков для поперечной вот, внутренней силы при изгибах. То есть момент изгибающий и поперечная сила. Правила знаков, как видите, достаточно простые, тоже ну, главное к ним привыкнуть. Итак, изгибающий момент. Давайте запишем отдельно, то есть правила знаков для изгиба. Изгиб, изгибающий момент. Вот мы рассматриваем наше сечение. Здесь проведено правило знаков, кстати говоря, и в предыдущих случаях. Приводится сразу, как вы, когда вы рассматриваете и левую часть, и правую. То есть, когда вы разбиваете, я говорю, вот наше сечение разбили на две части. Я взял первую, но сказал, что можно взять и вторую. То есть, вот если первое, у вас, соответственно, сечение, где вы рассматриваете внутренний силовой фактор, будет справа. То есть, вы смотрите вот на эти... Э Стороны. Если вы будете рассматривать вторую часть, то вы увидите, что это у нас будет, что? слева рассматриваемое сечение. Значит, вы смотрите на вот эти направления силы моментов. Но это просто для, говорю, правила, потому что брус может быть расположен как угодно в конструкции и вертикально, и горизонтально, и наклонно. Правило знаков от этого, конечно, не меняется. Ну давайте итак вот мы рассматриваем вернемся к нашему сечению то есть мы рассматриваем изгибающий момент в сечении в точке а то есть у нас сечение проведено вот в этой точке оно проведено справа от рассматриваемыми нами конструкции правое сечение вы видите что здесь показано что если изгибающий момент -а. изгибающий момент направлен вот таким образом, то есть, повторю, вот этот конец мысленно закрепите и вот пытайтесь вот так вот вращать это тело. Что будет с ним происходить? Оно будет деформироваться. Каким образом? Ну вот оно будет деформироваться вот как-то вот так вот. То есть оно будет вот как-то вот так изгибаться. При этом что произойдет? Нейтральная линия, допустим, это средняя линия, она останется такой же по длине. Эти волокна сожмутся, верхние нижние растянутся. Вот в этом случае у нас, вы видите, изгибающий момент будет считаться каким Пола положительным. В случае, если произойдет обратная картина, то есть в результате деформации в сечении А, то есть вот в таком случае. Вот у нас изгибающий момент МИ. МИ. То есть у нас что произойдет? У нас верхние волокна, вот под действием этой силы, у нас что произойдет? Вот эта штука у нас вот так выгнется. Это, соответственно, вот так вот выгнется. И у нас произойдет, что вот такая... Вот такая деформация, то есть примет он вот такую форму, то есть верхние растянутся, а нижние сожмутся. Это у нас будет отрицательный изгибающий момент. Ну и здесь в зависимости от того, по какой оси вы рассматриваете, относительно какой оси X или Y, соответственно, будет эпюра e MX и MY, но правило знаков останется одинаковым для обоих случаев. Вот, пожалуйста, это вам правило знаков для изгибающего момента, ну например давайте мы покажем его еще раз теперь например для векторов, я напомню вот у нас наше сечение 1, вот точка А и в этой точке А у нас соответственно имеется что направление продольной оси бруса Z, направление давайте возьмем X и Y, то есть это в плоскости сечения расположены оси X и y. И, например, у меня вот этот момент, например, вот этот момент. Обратите внимание еще раз. Я не очень традиционно использую для сопромата оси, но зато традиционно для математики, то есть правую систему координат. Поэтому у меня ось x по вертикали, ось y смотрит на нас. И вот у нас, допустим, вот это положительное направление оси, вот это у нас отрицательное направление оси y. И вот здесь у нас расположен момент изгибающий, То есть MY Вот этот момент, если вы большой палец правой руки направите на себя То есть это у нас плоскость Ось Y смотрит на нас То есть вы большой палец направляете на себя от экрана И ладошкой проводите в, ну, в естественном направлении движения варежки Вашей ладони То есть проводите варежкой покрываете плоскость ZX То есть плоскость экрана И вы видите, что момент в этом случае направлен вот таким, то есть если бы мы изображали его дуговой стрелкой, он бы направлен был так. То есть он бы что делал? Верхние волокна сжимал, а нижние бы он что делал? Их растягивал. То есть у нас вот такой вектор тоже брался бы что? Со знаком плюс. Если бы бралось другое направление вектора, то есть у вас был бы вот такое направление вектора, точки А, вот эта ось Z. Это ось x, это ось y, и вот вектор момента М, y был бы направлен что? Туда. То у вас, соответственно, правую руку опять кладет, только большой палец теперь уходит от вас, и у вас ладошка вращается в этом направлении, то есть в этом случае момент тоже был бы что? Со знаком э, минус. Взят на Эпюре. Повторяю, вот здесь в данном случае опять и проекция этого вектора на ОСИ положительна, проекция этого вектора на ОСИ отрицательна. Но это только потому, что мы таким образом, то есть совпадение знаков по правилам векторной алгебры и по правилам Эпюр, оно случайно, потому что здесь стоит поменять только расположение осей, то есть взять ОСИ, например, туда положительно. Здесь MY проекция будет положительна, хотя деформация не изменилась. То есть на Эпюри это все равно будет отрицательное значение. Я уже это объяснял, когда показывал значит эпюру растяжения сжатия то есть повторюсь на эпюрах вы всегда знак определяете не проекции вектора на оси координат а отношение к деформации рассматриваемого участка там какой участок вы рассматриваете на эпюре зависит именно от этого то есть вот правило знаков для изгибающего момента и нам осталось определиться с правилом знаков для поперечной силы что мы сделаем в следующем фрагменте